Пока все подключаются, хочу поздравить всех со светлым днем Пасхи. Мне очень приятно, что наш мир такой большой. И неделю назад я поздравлял с Пасхой жителей европейских стран. Сейчас я поздравляю с Пасхой всех православных. Всегда приятно поздравлять с какими-то праздниками, особенно в наше неспокойное время, когда хочется каких-то позитивных эмоций. Я уверен, что все будет хорошо. Я знаю, что все будет хорошо. И в этой всей ситуации я вижу одну для себя, вот с профессиональной точки зрения, одну очень интересную вещь. Люди впервые на моей памяти, ну вот за последние, может быть, лет 30, впервые по-настоящему с интересом стали искать вопросы, связанные со здоровьем. Вот прям по-настоящему. То есть все, что было раньше, касалось определенных небольших групп людей, которые хотели что-то узнать для своего здоровья. Кто-то по-серьезному, кто-то чуть-чуть, кто-то что-то изменить в питании, кто-то что-то изменить в своей физической активности. Но вот такого тотального интереса к здоровью, какой есть сейчас во всем мире, я не помню никогда. И, возможно, это одно из единственных позитивных, моментов, которые связаны со всей этой коронавирусной ситуацией. Не хотелось бы, чтобы этот интерес ушел параллельно с уходом коронавируса из нашего мира. Хотелось бы, чтобы те выводы, которые люди сделали для себя в это довольно неспокойное время, остались бы с ними на всю жизнь. Потому что это действительно сильно помогает чувствовать себя лучше, это сильно помогает чувствовать себя уверенным, защищенным в любые жизненные ситуации. Ну еще раз говорю, я это вам транслирую на основе своего личного опыта. Ну а теперь мы переходим к теме нашего эфира, теме довольно непростой, я бы даже сказал совсем непростой. И я уверен, что если бы на дворе не была вот такая страшная ситуация, то мы бы никогда в жизни, наверное, не собрались с вами, чтобы провести такого рода прямой эфир. Но согласитесь. Само название «Иммунная теория старения». Что такое? Пахнет очень сухой теорией, пахнет какими-то толстенными учебниками, учебниками по иммунологии. Сразу вспоминается какой-то консилиум ученых, которые на каком-то симпозиуме обсуждает очередную новую тему, которая интересует очень маленькую узкую профессиональную группу людей. Но сейчас эта тема и вообще все, что связано с иммунитетом, вызывает пристальное внимание. Но поскольку действительно во всей этой теме очень много теории, я постараюсь сегодня разложить всю эту сложную информацию, она действительно очень сложна, по более-менее понятным полочкам. Но вот примерно так же, как это я стараюсь делать в своем канале на Яндекс.Дзен, те, кто уже подписан, наверное, знакомы с этой информацией. Новые слушатели могут зайти на этот блог и прочитать для себя любые интересующие посты. Так вот, в последнее время, в связи, опять же, с той ситуацией, которая вокруг нас происходит сейчас, я достаточно много внимания стал уделять вопросам иммунитета и вот в своих коротких постах я пытаюсь вот эту всю сложную иммунологическую информацию перевести в понятный язык, понятных действий для обычного человека. Ну и вообще, в принципе, чтобы люди примерно понимали, как устроена иммунная система. Ведь вы понимаете, какая странная штука получается. Мы все так или иначе интересуемся своим здоровьем. Мы все так или иначе интересуемся теми частями своего здоровья, которые имеют непосредственное отношение к нашей жизни. Ну, например, сердечно-сосудистая система. Да? Большинство людей примерно знает, как это устроено, что есть сердце, есть сосуды, есть холестерин, который может при нарушениях питания, при нарушении двигательной активности угрожать сердцу, ну и так далее. Люди знают, где находится печень, что она делает для нашего организма, какие вещества или какие вредные привычки могут нарушать работу этого органа. Ну То есть как-то более-менее мы в наш просвещенный век так или иначе в один, два, три подхода делаем попытки разобраться в том, как устроено наше здоровье и что можно с ним сделать, чтобы чувствовать себя чуть лучше, чуть увереннее, чуть более смелее планировать свою жизнь. Так вот, в отношении иммунитета, если вы выйдете на улицу и спросите, скажите, пожалуйста, а как устроен иммунитет? Вот как его укрепить и на что конкретно повлиять? Большинство людей, скорее всего, ничего вам не скажут. Более того, большинство врачей не сможет точно сказать вам, как устроен иммунитет. И вот когда такой большой интерес к иммунной системе проснулся в последнее время, я стал разбираться, а почему так сложилось, почему в отношении сердечно-сосудистой системы, в отношении головного мозга, в отношении органов зрения и всех других органов систем, кончая самыми простейшими суставами, очень много информации, и она изложена доступным и понятным языком, а вот в отношении иммунной системы практически никто ничего не говорит. И пришел к тому выводу, что самое главное ограничение, которое здесь существует, заключается в том, что в двух словах сказать, что такое иммунная система и какие в ней э, происходят изменения, нарушения и проблемы, нельзя. Потому что иммунная система – это не какой-то орган, как печень, который легко описать, который легко понять, как существует, который легко перевести физико-химические параметры и разнести любому школьнику. Иммунная система – это набор огромного количества клеток, самой разной специализации, которые как-то в нашем организме рассредоточены. Это не орган, это некий набор иногда диаметрально противоположных между собой клеток, которые вот в этом балансе каким-то образом отслеживают каждую секунду миллионы чужеродных веществ, миллионы возбудителей чужеродных инфекций, миллионы перерожденных в онкологических клеток и тут же их уничтожают. Это огромная, я бы так сказал, конспирационная сеть, которая в нашем организме разбросана везде и не имеет четкого описания. И вот наша с вами задача сейчас разобраться хотя бы в первом подходе, как это устроено и как на это можно повлиять. Тем более, что мы с вами сейчас говорим о таком важном моменте, как иммунное старение. Вот Есть даже такой термин научный термин широко обсуждаемый в иммунологической литературе в переводе с английского он, он означает иммунное старение оно означает то что с годами активность структура и эффективность нашей иммунной системы начинает снижаться в принципе вы можете сказать но ну, со временем все начинает снижаться правильно со временем хуже становится, начинает работать сердечно-сосудистая система, со временем хуже начинает работать центральная нервная система, глаза, хуже начинает работать суставной аппарат и так далее. То есть, в принципе, это понятно. Вопрос с иммунной системой заключается в том, что она начинает стареть, она начинает изменять свои функциональные свойства гораздо раньше всех других систем. И вот это нам нужно понять. Это первый момент. Второй очень важный момент. Когда мы говорим с вами о старении, например, сердечно-сосудистой системы или любых других угрожающих жизни органов и систем, мы, современные люди, ну, по крайней мере, жители развитых западных стран, чувствуем себя вполне защищенными. Вообще, должен вам сказать, что за последние 20-30 лет создалась некая иллюзия абсолютной защиты от старения и болезней у большинства людей. И вот мне кажется, что то, что происходит сегодня, это как раз следствие того, что мы абсолютно расслабились. Мы почувствовали, что мы полностью управляем своим здоровьем. Что нам сегодня в наш просвещенный мир с интернетом, электрическими автомобилями и космическими технологиями, нам сегодня, владельцам, управля... э, властителям этого мира ничего не грозит. И вдруг приходит какая-то маленькая штучка паран белков и обрывок РНК, и он разрушает весь этот мир в одночасье. Сложилась эта ситуация потому, что наши современные технологии позволили нам очень э, сильно продвинуться в области поддержания функциональной активности большинства органов и систем. Ну давайте возьмем, например, сердечно-сосудистые заболевания. Ведь до сих пор, а еще лет 20-30 назад, это была главная угроза человечеству, потому что от этих заболеваний погибало большинство людей. Но сегодня мы с вами видим абсолютно четкую перспективу. Если я не хочу следить за своим здоровьем, ну, точнее сказать, за сердечно-сосудистым здоровьем, если я э, говорю, что для меня важно удовольствие получать от жизни, для меня важно делать какой-то бизнес, для меня важно заниматься тем, что я люблю, а правильно питаться, двигаться и так далее – это не по мне, то у меня в этой ситуации есть выбор. Потому что у меня есть фармацевтические препараты, которые будут снижать уровень холестерина и довольно надежно. У меня есть эффективные фармацевтические препараты, которые будут снижать уровень артериального давления. И очень надежно. И я могу жить с потенциально высоким артериальным давлением 20, 30, 40 лет и не замечать этого. И более того, это артериальное давление не будет угрожать моей жизни. У меня есть фармацевтические препараты, снижающие свертываемость крови и предотвращающее образование смертельных тромбозов. И если я их употребляю постоянно, то я могу себя чувствовать абсолютно защищенным от вот таких страшных кардиологических проблем. Ну а если совсем уже плохо, я могу прибегнуть к кардиохирургии, заменить сосуд, и он будет абсолютно как новый, и он будет обеспечивать мой организм кровью абсолютно как новый. Понимаете, передо мной, если я не хочу следить за своим здоровьем, появляется четкая перспектива, что делать. Сегодня большинство людей именно поэтому так долго и живут, что у них есть надежные либо фармацевтические костыли, либо хирургические костыли, которые помогают им восстановить вот этот компромисс. Я не хочу следить за здоровьем суставов, я не хочу следить за здоровьем головного мозга, я не хочу следить за здоровьем глаз или сердечно-сосудистой системы, но я знаю, что у современной медицины есть очень четкие заменители, которые помогут мне Чувствовать себя хорошо, неважно в каком состоянии внутри у меня сосуды или сердце. У меня есть четкая стратегия действий. Я выбираю сознательно компромисс. Я иду на сосудистое шунтирование. Я заменяю все крупные артериальные сосуды. Я избавляю себя на 10-20 лет от проблемы от атеросклероза и продолжаю жить, как я жил. И это у меня внутри создает абсолютное состояние защищенности, что вот в этом отношении мне ничего не грозит. И вдруг в какой-то момент что-то происходит с моей иммунной системой. Вот как сейчас. Люди начинают бояться, а вдруг моя иммунная система не выдержит коронавирусной инфекции? Ведь вот что происходит во всем мире. И вот и вы представьте себе человека, который боится за иммунную систему. Что возникает у него в голове? Во-первых, он не знает, где эта иммунная система и как на нее повлиять. А во-вторых, он понимает, что с точки зрения инструментальной медицины или с точки зрения фармацевтической медицины нет ничего такого подобного, как в кардиологии, что могло бы Повысить мой иммунитет, восстановить неправильное соотношение разных типов клеток, увеличить их активность в отношении антигенов. Нет ничего, нет никакой стратегии. Именно поэтому сейчас общество оказалось вот перед такой совершенно катастрофической дилеммой. С одной стороны, тяжелое э, нарушение иммунитета, а с другой стороны, никто не знает, как действовать. И вот мы сейчас с вами постараемся понять, что происходит с возрастом человек в нашем организме, почему иммунная система начинает стареть, что конкретно на разных уровнях в ней происходит и как на это можно повлиять. То есть вот в этой ситуации, в которой мы оказались сегодня, никто кроме нас себе не поможет. Вот это важно понять. Вот это важно для себя сказать, что... В современной медицине нет эффективных иммуномодуляторов, нет эффективных иммуностимуляторов, нет а, таких а, инструментариев, чтобы заменить устаревшие иммунные клетки новыми. Нет. И вот если мы это поймем, мы дальше для себя начинаем выстраивать стратегию. А как тогда я должен распорядиться тем, что у меня еще осталось, чтобы а, чувствовать себя защищенными на долгие годы вперед? Итак, возвращаемся назад, примерно лет 30-40 назад. вот Когда я учился в мединституте, это было 30 лет назад, во всех учебниках по анатомии, по физиологии писалось черным по белому, что один из главных органов иммунной системы, а именно вилочка или железа, или по-латински она называется тимус, примерно с возраста начала полового созревания начинает угасать. То есть мы рождаемся с полноценно существующим тимусом. Эта вилочковая железа находится здесь, в грудной клетке, чуть выше сердца, и это один из очень важных органов иммунитета. Об его функции мы поговорим чуть дальше. Так вот, возвращаясь назад, 30 лет назад, во всех учебниках написано, что с началом полового созревания структура и активность тимуса начинает прогрессивно снижаться. И чем старше становится человек, тем меньше зрелой и активной ткани сохраняется в тимусе, и тем больше он замещается жировыми клетками. То есть, по сути, дело происходит медленное умирание этого органа и замещение его инертными, ненужными жировыми клетками. Ну вот. Примерно такая же ситуация происходит у человека, который в молодости занимался бодибилдингом. У него были большие мышцы, он работал над тем, чтобы у него был прекрасный рельеф. А потом жизнь затянула, завертела. Питание, работа, бизнес, дети, семья. Все, он перестал этим заниматься. Что происходит с его мышцами? Активная мышечная ткань прогрессивно снижается, а весь остальной объем замечается инертной жировой тканью. Вот то же самое происходит с тимусом, одним из главных органов иммунной системы. Начиная всего лишь навсего с 12, 13, 14 лет начинается прогрессивное снижение процента активной ткани тимуса. Вот вам наглядное свидетельство того, что иммунная система одной из первых начинает угасать. И это было известно еще 100 лет назад. И об этом писали в наших учеб... медицинских учебниках еще 30 лет назад. Все об этом знали. Возникает вопрос, почему об этом никто не говорил, почему не привлекали к этому внимание. А вопрос-то как раз с тем и связан, что никто не мог выстроить параллели. То есть, понимаете, когда мы видим, что в сосудах развивается атеросклероз, нарастают холестериновые бляшки, мы точно знаем, что через какое-то время, причем через короткое, через несколько лет у нас начнутся серьезные проблемы с сосудами, которые могут привести к жизнеугрожающим ситуациям. А то, что э, тимус умирает и замещается жировой тканью, это не, не вызывало вот такой четкой перспективы. Ну, люди же живут, но ну вот у них в 16 лет это уже начинается, они ведь живут до 70, ничего не происходит. И вот было такое легкомысленное отношение к Тимусу, что ну, это некий физиологический процесс, да, вот он замещается в жировой тканью, это происходит у большинства людей, ну в общем так оно и есть. И на этом все разговоры в учебниках, в статьях и заканчивались. Да один из главных органов иммунитета, претерпевает умирание, но это обычный физиологический процесс. И э, к этому так все и относились, что сердце это серьезно, печень серьезно, а здесь, ну, это что-то происходит, непонятно что. Люди даже не видят этого органа никак. Они не могут его понять, как он работает или не работает. Я уверен, что большинство слушающих данный прямой эфир вообще не знают, где находится тимус и что это такое. И вот поэтому мы сейчас с вами... Почему я привел пример Тимуса? Потому что еще 100 лет назад мы знали, что иммунная система имеет тенденцию к атрофии, к очень быстрой атрофии и очень ранней атрофии. А почему это происходит, мы сейчас с вами поговорим. И какие последствия а, происходят вследствие того, что наша иммунная система при отсутствии определенных раздражителей, при отсутствии определенных модуляторов может умирать. Мы тоже об этом с вами сейчас поговорим. Но для того, чтобы нам понять, что делать и чем грозит вот это нарушение функции ТИМУСа, а потом и других иммунологических нарушений, которые укладываются в общую картину иммуностарения, мы сейчас попробуем воссоздать всю картину, как работает наш иммунитет на простых словах. И прежде чем перейти к этому, я приведу вам одну любопытную фразу из статьи, посвященной ему на старению, которую я прочитала, готовясь к данному прямому эфиру. Эта статья была написана давно, 7 лет назад, это был 2013 год. Статья достаточно развернутая, подробная, посвященная механизмам ему на старению и тем факторам риска, которые это несет для человека. И в конце там было заключение. Краткое, но очень емкое где было написано, что мы должны серьезно относиться к вопросам иммуностарения, мы должны серьезно разрабатывать профилактические подходы для того, чтобы контролировать этот процесс, иначе мы столкнемся с тем, что прогрессивно увеличивающаяся продолжительность жизни человека приведет к резкому нарастанию факторов риска иммунологических нарушений, которые будут заканчиваться смертельными исходами. И в скобках было написано несколько заболеваний, которые могут к этому привести. И там было написано «острый респираторный синдром», который уже на тот момент был известен по атипичной пневмонии, разразившейся в Китае в 2002 году. То есть, обратите внимание, 7 лет назад было написано, что прогрессирующее иммунное в купе с растущей продолжительностью жизни человека может со временем стать одним из ведущих факторов риска смертности. Было написано тогда. Но, еще раз говорю, к иммунной системе такое легкомысленное отношение, что никто не обращал на это внимания, никто даже не поднял никакого, никакой тревоги. Ни по поводу атипичной понимания, ни по поводу свиного гриппа 2009 года, ни по поводу ближневосточного респираторного синдрома 2012 года. Все это как-то мимо проходило. Ну да, случился всплеск инфекции. Но ну, объяснения были совершенно странные да? ну, Вы помните, да, как мир напрягался, когда разразилась эпидемия э -э -э, геморрагической лихорадки Эбола в Африке Ведь это страшное заболевание Но какое объяснение было в итоге выработано? Что это некие дикари, которые, у которых плохие похоронные обряды Через эти похоронные обряды они заражаются Эболовирусом Ну, одним словом, туземцы Разразилась эпичная пневмония Какие были первые объяснения? А также, когда первый месяц коронавирусной инфекции. Но ну, вот какие-то опять дикари из Юго-Восточной Азии, которые едят диких животных, вот они и заразились. А мы, просвещенное общество, которое живет в среднем уже 80-85 лет и у которой замечательная медицина, мы этого не делаем, и нам иммунитет, в принципе, ну не так-то важен, правильно? Вот такие... Странные мысли роятся в голове, когда вот ты начинаешь анализировать, что говорили ученые после всех этих вспышек инфекций, Что говорили иммунологи в отношении тех необратимых изменений, которые происходят в нашем организме. Никто на это не обращал внимания, никто этим не занимался. И никто не разрабатывал особые механизмы профилактики. И самое главное, просвещение населения в отношении того, что он может делать. Вот вы знаете, сейчас идет масса информации, что нужно делать, как защититься от коронавирусной инфекции. Вот она пройдет, как вы думаете, что-нибудь из этого останется в арсенале? Вот мое личное мнение, что на месте властей я бы после завершения коронавирусной инфекции просто поставил бы в такое же обязательное требование, как сегодня соблюдать самоизоляцию, в обязательное требование заботиться о своем иммунитете. Если ты не заботишься о своем иммунитете, медицина тебе сегодня помочь пока не может. А если ты взял на себя ответственность не заботиться, то все, что с тобой случится – это твоя личная ответственность. Понимаете, Другого выбора нет. И поэтому мы сейчас с вами займемся своим иммунитетом и попробуем понять, как вообще он устроен, почему со временем он начинает терять свою активность. Смотрите, как развивался иммунитет с самых ранних этапов нашей эволюции. Первые защитные инструменты тех первых одноклеточных или примитивных многоклеточных организмов, которые существовали 20-30 тысяч лет назад – они складывались исключительно из физико-химических факторов, из каких-то механических защитных воздействий. Ну, что такое механическое защитное воздействие? Вот приведу пример вообще не из области животного мира, а из ботаники. Вот роза, вот у нее шипы. Вот классический примитивный пример механической защиты от вредителей, механической защиты от угрозы жизни и смерти. По сути дела, шипы у розы – это самая примитивная форма иммунитета. То, что защищает живой организм от каких-то повреждающих внешних воздействий. Самая примитивная, та самая форма, которая была у самых примитивных первых организмов. Вы скажете, ну мы совершенные организмы, нам это не нужно, какая механическая защита? Нет, неправда. Механическая защита есть у человека. Ну, например, давайте с вами возьмем ту же самую коронавирусную инфекцию, либо любую другую острую респираторную вирусную инфекцию. Как мы от нее защищаемся на 99%? Вы будете удивлены, что огромную роль в этом играет обычная механическая защита. Извиняюсь за анатомические подробности. В дыхательной системе, в верхней дыхательной системе человека огромное количество волосиков. Что это такое? Это та самая... Механическая защита. Потому что волосики облекаются слизью. И на этих волосиках застревает огромное количество потенциально вредных, опасных или смертельных вирусных или бактериальных инфекций. Вот она классическая механическая защита от внешних повреждающих воздействий. Вот Эта механическая защита есть везде. Она есть в дыхательной системе, она есть в пищеварительной системе. Механическая защита самая примитивная. В дальнейшем, по мере эволюции к механической защите подключается химическая защита. Что значит химическая защита? Давайте с вами опять возьмем острые респираторные вирусные инфекции и постараемся понять, что за химическая защита защищает нас от всех этих непрошенных гостей. Опять же вспоминаем устройство верхних дыхательных путей. Вспоминаем о том, что в дыхательных путях есть слизистые петели, которые выделяет защитную слизь. А как я говорил на одном из своих прямых эфиров, в составе слизи есть молекула обманки. Что значит молекула обманки? Это молекула обманки, которая э, обманывает вирус. Вирус думает, что это та самая клетка, куда необходимо внедриться. А это на самом деле просто молекула сиаловой кислоты. Она просто растворена в слизи. Но вирус-то этого не понимает. Вирус же это максимально примитивная форма жизни. Для него просто нужно найти сигнальную молекулу, в данном случае сиаловую кислоту, соединиться с ней, и потом, по идее, он так думает, так его природа создала, он проникнет внутрь клетки, а клетки никакой нет. Это просто слизь и сиаловая кислота. Вирус соединяется с ней и тем самым изолируется, и тем самым иммобилизуется, он дальше не может двигаться. А теперь второй фактор химической защиты. В составе слизи присутствуют определенные бактерицидные или вируцидные вещества. То есть банальные химические соединения, которые являются смертельными для многих бактерий и вирусов. То есть вирус попал в слизь. Давайте опять восстановим полностью весь порядок. Сначала волосик, покрытый слизью. За него механически зацепляется вирус. Вирус попадает в слизь. Там он обнаруживает молекулу сиаловой кислоты. Он с ней соединяется и обездвиживается. А в самой слизи находятся вируцидные вещества, то есть те самые дезинфекторы, санитайзеры, которыми мы сегодня активно мажем руки. Вот они содержатся в нашей слизи, если, конечно, эта механическая система работает хорошо. Все, и вирус дезактивируется. Друзья мои, вот, вот первый примитивный иммунитет, который работает. Механические и химические факторы, которые обездвиживают, внимание, обезвреживают до 90-99% всех бактерий и вирусов. Вы скажете, ну какое тут старение, какое тут э, изменение может происходить. Друзья мои, ну что происходит с вашей кожей где-то после 50 лет примерно? Вот примерно то же самое происходит со всеми нашими поверхностными э, защитными оболочками, в том числе и слизистыми. Поэтому за этим следить обязательно важно, потому что для здоровья кожи, ну как, как минимум, существует определенный набор витаминов, которые поддерживают активность обновления клеток кожи, эпителия слизистой. Мы об этом сейчас говорить не будем, но я просто говорю, что есть уже вещества, которые должны присутствовать в нашем питании или в составе каких-то концентрированных биологически активных добавок, которые должны влиять на деятельность нашего эпителия. Но даже самое главное не в этом, когда мы с вами придаемся привычке курения, мы убиваем полностью весь слизистый эпителий верхних дыхательных путей. Он перестает вырабатывать слизь, содержащую вируцидные вещества. Он перестает вырабатывать сиаловые кислоты, которые задерживают возбудители острых респираторных инфекций. Он перестает работать. И, друзья мои, вот у нас сейчас статистика по пяти месяцам коронавирусной инфекции. И самый главный фактор риска помимо возраста, это наличие хронического курения. Именно потому, что вот эта первая линия защиты полностью разрушается курением. Итак, вот она первая, самая древняя защита от различных инфекций. Физико-химическая защита. Это банальные поверхностные барьеры, а также банальные бактерицидные или феруцидные вещества, которые можно обнаружить даже у самых банальных бактерий, у самых примитивных одноклеточных, многоклеточных организмов. Но по мере развития и по мере усложнения структуры организма защита только снаружи, а физико-химическая защита – это в основном только защита снаружи. То есть, когда мы с вами непосредственно контактируем с окружающей средой. С окружающей средой мы контактируем через, в основном через кожу, через слизистые оболочки, например, глаз – Через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и через слизистые оболочки нашей пищеварительной системы. Вот это точки соприкосновения с внешней средой. Вот они все существовали у самых древних организмов. И поэтому здесь очень важна физико механическая защита. Это первая линия нашего иммунитета. Она самая примитивная, но она сохраняется дольше всех. Она сохраняется дольше всех, как и все примитивное, что есть в нашем организме. Потому что наше старение... Наше умирание начинается с самых сложных форм и потом только доходит до самых примитивных. Вот такой закон природы. Так вот, по мере того, как мы начинаем совершенствоваться, по мере того, как наш организм становится очень сложным, в нем становится очень много разных клеток, и помимо того, и по мере того, как у нас развивается внутренняя среда, то есть среда, которая не контактирует с внешней... Ну, например, печень никак не контактирует с внешней средой. Сердце никак не контактирует с внешней средой. Почки, суставы, все наши внутренние органы никак не контактируют с внутренней средой. Но они контактируют с кровью. Постоянно. Потому что благодаря этому они живут, размножаются, они обновляются, они выполняют свои функции, они получают гормоны и так далее, и так далее. А, соответственно, если наши... Поверхностные, физико-химические барьеры пропускают какие-то антигены, какие-то возбудители инфекций, какие-то вирусные или бактериальные инфекции, и они попадают в кровь, то в дальнейшем через кровь все эти возбудители могут дойти до любой клетки. И как мы ее будем защищать? У внутренних органов уже никакой физико-химической защиты нет. А, образно говоря, это клетки обнаженные. Вот Они лишены всякой внешней защиты это обнаженные клетки и соответственно чтобы их защищать природе необходимо было выработать уже внутреннюю систему защиты вторая линия иммунитета она тоже очень древняя и э, э, образована она определенным набором клеток большинство этих клеток являются близкими родственниками наших кр кровотворных клеток помните я сказал что все клетки внутренних органов так или иначе, получают кровь. Соответственно, они контактируют с потенциально внешней средой через кровь. И, соответственно, именно из кровеносных клеток должна была к ним прийти защита и помощь. И поэтому со временем в нашей крови, помимо красных кровяных телец, которые несут кислород, которые несут энергию нашим клеткам, появились другие клетки, так называемые лейкоциты. Вот помните, когда вы сдаете банальный анализ крови, вот как это мы сдавали 50 лет назад, 40 лет назад и сейчас, мы приходим и говорим, нам, пожалуйста, общий анализ крови. И нам говорят, вот у вас эритроцитов, то есть красных клеток крови, вот столько-то, а лейкоцитов у вас вот столько-то. И врач смотрит на лейкоциты, ну там есть еще тромбоциты, но мы сейчас про них не говорим, потому что это больше здоровье сердечно-сосудистой системы. И врач говорит, так, с эритроцитами у вас все хорошо, анемии у вас нет, а вот посмотрите, лейкоциты у вас увеличены. Это значит, что у вас где-то внутри есть какое-то воспаление, либо какая-то внутренняя, возможно, инфекция. Обратите на это внимание, а обратитесь к профильному врачу, чтобы он вам рассказал, что с этим делать. Так вот, лейкоциты – это клетки крови, которые развиваются из костного мозга, в, нашем, в наших костях, в крупных существует определенная ростковая ткань. Вот сейчас модно говорить стволовые клетки. Вот по сути дела, это, это набор стволовых клеток. Из этих стволовых клеток постоянно производятся предшественники наших клеток крови. Эритроцитов и вот в данном случае лейкоцитов. Лейкоциты попадают в кровь и вместе с эритроцитами циркулируют по всему организму. И как только где-то Возникает инфекция. Как только где-то возникает угроза инфекции нашим внутренним органам, лейкоциты тут же из кровеносных сосудов мигрируют в очаг потенциальной инфекции и начинают убивать те клетки, которые заражены вирусом, например, да, либо заражены бактериями. Вот эта вторая линия иммунитета, она тоже очень древняя. И она не специфическая. То есть просто в нашей крови существуют определенные клетки, очень древние по своему происхождению, очень примитивные по своей функции, потому что их главная задача просто убивать. Вот как только где-то возникает в каком-то органе очаг потенциальной инфекции или настоящей инфекции, поэтому-то уровень лейкоцитов в крови повышается, правильно? Потому что возникла инфекция. Эти примитивные клетки крови мигрируют в ткань и там начинают убивать либо зараженные клетки, либо бактерии, если они там существуют. То есть это самая древняя форма иммунитета и самая простая. И надо сказать, что э, вот эта э, форма иммунитета тоже в организме человека сохраняется очень долгое время. То есть если мы с вами посмотрим на реакцию молодого человека, но на какую-нибудь банальную инфекцию, например, там э, заноза у него случилась, ну, с кем не бывает, да? Что происходит в ответ на занозу? Возникает внутреннее воспаление. Здесь возникает очаг воспаления и потенциально туда попали бактерии вместе с занозой. Соответственно, лейкоциты начинают из крови мигрировать в этот очаг. Возникает воспаление, которое потом проявляется в виде гноя. Любой с этим сталкивался. Так вот, у молодого человека реакция на занозу будет одинаковая. И у пожилого человека точно такая же будет реакция. Почему? Потому что это примитивная иммунная система. Она очень старая. Она и тянется с нами из самых-самых дальних лет нашей эволюции. Поэтому она старится очень медленно. С ней особо ничего не происходит, как и с любыми клетками крови. Потому что они по своему происхождению древние. Мы с ними жили очень долго. Они по своему устройству очень простые. А чем проще устроена клетка, тем больше она устойчива к различным повреждающим факторам, включая старение. Однако, чем дальше более сложным становился наш организм, чем дальше шла эволюция, возникла необходимость в гораздо более точной защите. Почему возникла необходимость в гораздо более точной защите? Потому что вот та вторая линия защиты в виде примитивных клеток крови, которые называются общим словом лейкоцита, на самом деле неправильно так говорить. Лейкоциты – это очень старое выражение. Вот вы знаете, еще раз возвращаясь к началу моего разговора, раньше иммунная система считалась крайне простой. Вот если бы вы спросили студента медицинского вуза, даже, наверное, моего поколения, ну, может быть, чуть раньше, там, 70-х годов, например, 80-х годов, вы бы сказали, что такое иммунная система. Он бы сказал, ну, вот этот набор физико-химических факторов защиты, плюс лейкоциты, иммунные клетки в крови, которые защищают нас от воспаления. Он бы еще сказал, что есть лимфоциты, но он бы сказал, что это недавно открытые клетки, пока никто не знает, как они существуют, они тоже нас защищают, вырабатывают антитела, но точно никто не знает. И вот такое отношение к иммунной системе очень долго сохранялось. То есть вроде как она есть, она очень важна, она защищает нас от смертельных инфекционных заболеваний, но как она устроена точно никто не знал. И вот только сейчас мы с вами подходим, особенно это стимулировало возникновение вот этих опасных инфекций стимулировало очень быстрое развитие этой отрасли и самое главное что меня радует наконец-то иммунологи начали говорить простым языком потому что раньше если бы вы спросили иммунолога как устроена допустим специфическое звено иммунитета он бы вам назвал больше ста разных типов клеток со сложными аббревиатурами cd4 cd8 cd25 плюс Т-регулирующие лимфоциты, Т-хелперы, Т-киллеры, натуральные киллеры. Ну, это кошмар. этого невозможно понять даже врачу. А простому человеку тем более. И вот поэтому мы сейчас с вами раскладываем это по полочкам. Так вот, мы с вами остановились на второй полочке. А именно, что в нашей крови существуют лейкоциты. Лейкоциты очень быстро могут попасть в любой очаг воспаления, очень быстро могут уничтожить бактерий или клеток, зараженных вирусами или бактериями. Они делают это очень быстро и эффективно, но есть одна очень большая проблема. Они действуют по принципу «бей своих, чужие будут бояться». То есть они действуют без разбора, они же примитивные клетки. Они, перед ними стоит задача как перед спецназом. Вот нужно ворваться в захваченное село и уничтожить всех террористов, даже ценой гибели, может быть, мирных граждан. Почему? Потому что опасность очень высока. Вот они действуют по такому принципу. Лейкоциты врываются в очаг инфекционного воспаления и уничтожают всех. И опасность заключается как раз в том, что они могут уничтожить большое количество нормальных здоровых клеток. И это приведет к необратимой потере деятельности органа. Вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем, в случае коронавирусной инфекции у пожилых людей. Ведь что происходит? Ведь в чем основная причина такой высокой смертности от заболеваний органов дыхания у пожилых людей? У них недостаточно эффективно работают физико-химические факторы защиты, особенно если этот человек курит. Вирус проникает через верхние дыхательные пути и попадает в легкие. Он попал в легкие, он начинает вызывать воспаление организм сигнализирует, что в легкие попал возбудитель инфекции. И сигнализирует это он с помощью особых сигнальных молекул. Сигнальные молекулы попадают в кровь, и из крови в легкие начинают первым делом притекать как раз те самые лейкоциты. Те самые лейкоциты, которые должны уничтожить клетки, зараженные вирусом. А теперь представьте себе, что Другой помощи нет, специфической помощи нет. Нет клеток, которые бы сформировали антитела. Нет клеток, которые бы выработали точечную защиту против именно зараженных клеток. Их нет, потому что это пожилой человек. У него уже иммуностарение, у него специфическое звено иммунитета ослаблено. Что происходит? Организм сигнализирует, у меня в легких воспалениях опасная ситуация. И в легкие эмигрирует огромное количество лихокоцитов которые начинают уничтожать зараженные вирусом клетки. Но при этом они делают это настолько грубо, что они уничтожают огромное количество здоровой ткани легких. И человеку просто нечем дышать. А помощи со стороны по-настоящему нужной в этой ситуации лимфоцитов нет. Потому что количество лимфоцитов у пожилых людей резко снижается. Эффективность их резко снижается. И они не могут взять на себя роль главной действующей силы, как это происходит, например, в организме молодого человека? Мы сейчас к этому еще вернемся. Это я привел в качестве примера того, почему нам вот простых лейкоцитов недостаточно. Потому что они очень примитивные убийцы. У них даже у одной из разновидностей данных клеток есть прям такое название: естественные киллеры. Естественные убийцы или натуральные киллеры их еще называют, переводя с английского языка. То есть это просто клетки-убийцы. Главная их задача, как можно быстро убить клетки, зараженные бактериями. Потому что иначе может быть риск. Если это заноза и это ограниченная зона, то это хорошо. Они быстро убивают всех бактерий, которые попали вместе с занозой. И они вместе с гномем выходят. Все. Организм очистился. Они отлично выполнили свою работу. На примитивном уровне они работают очень эффективно. Но если речь идет о внутренних органах, например, о таких сложных, как легкие, лейкоциты не могут в данном случае рассматриваться как эффективное звено защиты. Они принесут в итоге, могут принести в итоге гораздо больше вреда. Гораздо больше вреда. Итак, вот она вторая система защиты. Теперь переходим к третьей, самой главной и самой интересной системе защиты. Это лимфоциты. Итак, еще раз вспоминаю, первая система не специфическая. Физико-химический физико барьер. Это некие механические защитные инструменты, это некие химические вещества, задерживающие вирусы или бактерии, или их убивающие. И это в основном касается тех органов и систем, которые контактируют с внешней средой. Самый древний, самый неспецифический, самый простой иммунитет. Вторая э, линия защиты э, – это лейкоциты. Клетки крови, которые обладают способностью уничтожать зараженные клетки. Это тоже древний э, иммунитет. Это тоже очень древнее звено иммунитета. И оно отличается тем, что оно не специфическое Вот что такое вы, если будете сейчас внимательно изучать информацию по поводу иммунитета, вы столкнетесь с этим неоднократно. Есть специфический, есть неспецифический иммунитет. Так вот мы сейчас с вами про первую и вторую линию проговорили как неспецифический иммунитет. Что это значит? То есть этот иммунитет защищает нас от всех возможных чужеродных факторов, неважно какого они рода. Вирус ли, бактерия ли, бактерия такого рода или такого рода. Или это э, ему, э, раковая клетка такого рода или такого рода. Они не делают разницы между э, чужеродными веществами. Они уничтожают их всех. В том числе и свои родные клетки они могут уничтожать, если они заражены инфекцией. Они не делают разбора. Для них нет разницы, поэтому их называют неспецифический иммунитет. То есть он не обладает точечным воздействием. Именно на тот фактор, который необходимо устранить. Он действует широко, вот просто неспецифически. Это первая и вторая линия защиты. А мы сейчас с вами говорим про третью линию защиты, вот как раз которая больше всех и подвержена иммунному старению. Это самое сложное, самое эффективное самая удивительная часть иммунной системы, которая есть в нашем организме. Это третья линия защиты, линия специфического иммунитета, которая представлена лимфоцитами. Я еще раз говорю, что если вы спросите иммунолога, что за лимфоциты, какие они бывают, он вам назовет сотню разных типов лимфоцитов, которые есть в нашем организме. Это не тема нашего сегодняшнего разговора, но нужно понять грубо, на языке простом, как и зачем устроены лимфоциты и что они делают в нашем организме. Помните, я говорил вам про костный мозг, то есть набор стволовых клеток, которые есть в нашем организме. Из этих стволовых клеток синтезируются предшественники красных, кровяных телец, эритроцитов, которые составляют основу нашей крови, которые переносит кислород и энергию. Из этих стволовых клеток костного мозга синтезируются предшественники неспецифических иммунных клеток, например, тех же самых лимфоцитов, о да, которых мы сказали, которые тоже циркулируют в крови. То есть предшественники попадают в кровь, там они созревают, и в нашей крови появляются зрелые лейкоциты, которые могут нас защитить от занозы, заканчивая какими-то изменениями в органах дыхания, например. И, наконец, третий росток, третий тип стволовых клеток, которые существуют в нашем косном, красном костном мозге, это предшественники лимфоцитов. Вот это самые эффективные и самые сложные иммунные клетки. Что они делают? Вот как только они созрели, их предшественники созрели в красном костном мозгу, они попадают в кровь, и дальше они должны пройти обучение. Помните, я говорил, что есть неспецифический иммунитет, есть специфический иммунитет. Неспецифический иммунитет обучать не нужно. Вот дал в руку топор, и говоришь, иди и руби любые чужеродные проявления. Вот лейкоциты так и делают. Увидели что-то не то происходит в организме, увидели что-то чужеродное, берут топор и все вокруг крушат. Этому обучать не нужно. Это очень простая технология защиты. Она очень грубая, она может приводить к смерти самого организма, но это не важно. В данном контексте нашего разговора это не важно. Мы сейчас говорим про специфический иммунитет, чем он отличается от неспецифического. Так вот, в отличие от неспецифического, лимфоциты действуют не топором, а скальпелем. То есть они точно знают, где нужно исечь и где точно прячется опасный возбудитель инфекции. Но для того, чтобы они научились работать скальпелем, то есть, чтобы они научились работать точечно, чтобы они научились определять конкретного возбудителя и вырабатывать против него точечное оружие, они должны обучиться. Это вам не топором махать. И поэтому часть лимфоцитов, точнее сказать, молодых, вот давайте их называть молодыми, в английском языке, в иммунологической литературе их называют наивные, наивные лимфоциты. Вот мне кажется, что это даже, наверное, более правильное слово, чем молодые. Потому что молодые лимфоциты могут быть и обученными, они наоборот очень сильные, в отличие от старых, зрелых лимфоцитов, о чем мы с вами еще поговорим. Так вот, мы сейчас с вами говорим о наивных лимфоцитах, которые в красном костном мозгу сформировались, и они пока еще ничего не умеют. Наивные лимфоциты. Что с ними происходит дальше? Они через кровь распределяются по двум каналам. Первый канал – это тимус. Помните, я говорил? Та самая вилочковая железа. Один из главных органов иммунитета, который уже с наступлением полового созревания начинает атрофироваться. Что делает тимус? Вообще, зачем он нужен? Почему считается, что это очень важный орган иммунитета? Потому что часть лимфоцитов наивных из красного костного мозга мигрирует в тимус. И там они начинают созревать. Из них там начинают формироваться зрелые Т-лимфоциты. Почему Т-лимфоциты? Вы тоже с этим столкнетесь, потому что они формируются в тимусе. Понимаете, какое значение тимус имеет вообще в принципе для иммунного здоровья? И, и какой парадокс, что долгое время мы считали, что тимус это некое ну, полу-ненужное э, устройство в нашем организме, полу-рудимент какой-то, полу -рудимент какой так вот, эти наивные лимфоциты мигрируют в тимус, где они созревают, где они обучаются находить чужеродные э, вещества в организме и воздействовать на них точечно. Что делает, например, Т-лимфоцит, который точно обучен, в отличие от лейкоцита? Вот лейкоцит, вторая линия неспецифического иммунитета, о которой мы говорили, действует топором, вот Попал в очаг инфекции и все там крушит, в том числе здоровые клетки. Его главная задача – скорость. Ему нужно быстро устранить прогрессию очага воспаления. Его главная задача – скорость. У него в руках очень мощное оружие и перед ним поставлена задача в максимально короткие сроки уничтожить, зачистить от террористов данную зону. Вот он это и делает. Его главное свойство – скорость. А у Т-лимфоцита… Главная задача не скорость, а точность. Вот смотрите, что происходит, когда коронавирусная инфекция попала внутрь организма сильного человека, молодого человека. Да? Во-первых, не будем забывать, что большинство возбудителей коронавирусной инфекции задерживаются физико-химическими барьерами наших дыхательных путей. Но какая-то часть может проникнуть внутрь. У него возникает, соответственно, воспаление внутри легких. Ограниченный очаг воспаления. И э, этот молодой человек как воспринимает симптомы коронавирусной инфекции? Он начинает кашлять. У него повышается температура. Он начинает кашлять. Почему повышается температура? Потому что организм начинает вырабатывать сигнальные молекулы, которые э, служат мощным сигналом для лимфоцитов, для того, чтобы начать вырабатывать оружие против данной инфекции. Это очень важно. Но ну, Плюс ко всему эти вещества вызывают повышение температуры. Поэтому мы чувствуем лихорадку, мы чувствуем повышение температуры. Но, как я сказал, Т-лимфоциты действуют медленно, потому что они должны выработать точечное оружие. а Это занимает от одной до двух недель. И вот в эту одну-две недели нам необходимо как-то защищаться от того, что в нашем организме существует вирус, существует очаг воспалительной инфекции, связанной с проникновением вируса в легкие. У здорового человека вирус, когда попадает в легкие, он сначала сталкивается с самым быстрым звеном реагирования. Помните, какое? Это вторая линия неспецифического иммунитета – лейкоциты. Лейкоциты, а точнее сказать, разные разновидности этих клеток проникают... В очаг воспаления и начинают уничтожать зараженные клетки. Это их первая функция. То есть для начала нужно сбить волну инфекции, обязательно, чтобы она не распространялась дальше. То есть помните, что происходит с занозой? Когда заноза попала, ведь э, инфекция не распространяется на всю руку, а возникает очаг, четко ограниченный очаг воспаления. Лимфоциты, лейкоциты вторая неспецифическая зона защиты, которые проникли в этот очаг, ограничивают эту зону, чтобы дальше инфекция не распространялась здоровой ткани. Вот их функция. И поэтому формируется гнойник, ограниченный очаг воспаления. Вот у здорового человека в легких происходит примерно то же самое. Вирус проник в клетки дыхательной системы. Лейкоциты тут же, в ответ на сигнальные молекулы, проникают из крови в ткани легких, и тут же возникает ограничение очага инфекции. Они уничтожают внутри очага инфекции все клетки. И те, которые заражены, и здоровые. Но поскольку это молодой человек, у него лейкоциты работают нормально, то этот очаг ограничен. Пока они уничтожают и сбивают огонь инфекции, часть из этих лейкоцитов, точнее сказать, иммунных клеток, неспецифического иммунитета, начинают делать очень важную работу. Они начинают изучать свойства вируса, то есть часть клеток второй неспецифической защиты лейкоцитов начинает уничтожать все подряд, а часть клеток, часть клеток начинает изучать структуру вируса и понимать, как он устроен. Они берут слепок этого вируса, вытаскивают из рычага инфекции и дальше мигрируют к лимфоцитам. Вот к той третьей, самой главной линии защиты, вырабатывающей точное оружие. Они мигрируют к лимфоцитам и показывают им слепок. Говорят, я сейчас условно на простом языке вам говорю. И говорят, смотрите, в наш организм попала вот такая хрень. Вот такая штука. Вот как она выглядит. Мы сняли с нее слепок. Лимфоцит забирает этот антиген. Изучает его как можно против этого антигена выработать оружие. И дальше Т-лимфоциты, те, которые в тимусе у нас созревают, понимают, ага, значит, возбудитель устроен вот таким образом. У него есть вот такие отличительные признаки. Значит, мы сейчас выработаем клетки, которые начнут искать в организме любые признаки вот этого агрессора. Это уже не наивные лимфоциты, а обученные лимфоциты. Те, которые получили информацию о том, как устроен возбудитель инфекции. Они попадают в кровь, дальше они попадают в легкие. И в легких они начинают циркулировать по всем клеткам, через кровеносные сосуды, а потом выходя в ткани. И у тебя представьте себе, какая разница. Вот лейкоцит. Рубит все подряд. И здоровое, и зараженное. Потому что его задача сбить инфекцию и ограничить очаг воспаления. А след за ним, через неделю-две, приходит обученный т -лимфоцит. Он идет, видит здоровая клетка, он ее обстукивает, обсматривает, ощупывает сенсорами и говорит, нет, здесь возбудителя нет. И идет дальше, она остается здоровой. Другая клетка ощупывает ее сенсорами, нет, она здоровая, идет дальше. А вот третья клетка, он видит, вот признак того, что здесь присутствует вирус. Все, совпало, и он уничтожает. Друзья мои, подходит опять наш первый час к концу. Мы сейчас делаем...